Здравствуйте! Как часто вы следите за выборами? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, бизнес-консультант-коуч, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» графа 2.ру. И я помогаю людям находить свое предназначение и раскрывать личностный потенциал по почерку, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о предвыборной гонке Хиллари Клинтона и Дональда Трампа. Как вы знаете, Хиллари выступает за Демократическую партию, и Дональд выступает от Республиканцев. Результаты опросов существенно отличаются друг от друга, и интрига будет очень интересной. Но давайте с вами поговорим сейчас о них как о личностях и посмотрим подробнее картину почерка и что они из себя представляют. Глядя на почерк Хиллари Клинтон, мы с вами видим следующую картину. Это нестандартность букв, это отличие их от тех прописей, к которым мы привыкли. Это говорит о достаточно высоком уровне IQ. Это самобытность, это плавность, это эластичность, это нитеобразные связки между буквами, которые вы также можете наблюдать сейчас здесь на иллюстрации. Это продуктивное движение, почерк развит в ширину, небольшие колебания, маленькие расстояния между словами и в доминанте движения. В целом это продуктивная картина, как почерка, так и личность. Она умна, она достаточно дипломатична, коммуникабельна. То есть человек, который способен сглаживать все углы какие-то конфликтные ситуации для того, чтобы сохранять хорошие отношения с окружающими людьми. Она достаточно гибкая, интегративная при рациональности, однако это не холодный прагматический расчет, как можно было бы подумать. Она способна глобально смотреть на вещи, она способна смотреть, глобально смотреть на ситуации в целом, и у нее очень хорошо развит вербальный интеллект и хорошо поставлена речь. О чем говорит связность почерка, его высокий интеллектуальный уровень и, конечно же, при наличии также гирляндных форм. Стиль ее правления это демократичный с человеческим лицом. Если мы посмотрим на почерк Трампа. То это резкие жесткие углы, это полное отсутствие гибкости, легкости, плавности, эластичности, мягкости и в целом округлости элементов. Это сильнейшее напряжение, это очень сильный нажим. Интересно заметить, что его почерк состоит полностью из печатных заглавных букв, в которых отсутствует вертикаль, то есть верхние и нижние отростки букв буквах полностью. Поппи же состоит из углов. Буквы очень узкие, резкие, нечитабельные. Мы видим как бы царапающий штрих, то есть она кардинально отличается от нашего почерка. Резкость, непримиримость, категоричность характера автора транслирует лидерскую выдержку, лидерскую уверенность, такой человек, имея определенную идею фикс, а я больше чем уверена, что она у него есть, он мало того, что от нее не отступится, он еще и совершенно легко и спокойно может перешагнуть через других людей ради ее достижения. Почерк отличается, как мы видим, от подписи, и отличия очень сильно видны. Подписи появляются уже вертикально, но, однако, различия... И разбалансированность между внутренним и внешним я очень хорошо становится нам заметным. Так как почерк состоит всецело из заглавных печатных букв, то здесь мы говорим о том, что Трамп показывает себя в действии, но не раскрывает перед окружающими ни желаний, ни мыслей, которые производят его истинное поведение. Ему не свойственны эмоции, ему не свойственно сочувствие. Он очень холодный человек. Он создает картину, в которой хочет себя видеть. Он не идет на компромисс, он не привык уступать, и, конечно же, очень ярко выражен тотальный самоконтроль и желание контролировать также все то что происходит вокруг его стиль правления это авторитарный который не признает других авторитетов кроме одного человека каких-то компромиссов и поблажек другим людям как мы видим у нас получились две совершенно кардинальные личности и предвыборная гонка действительно обещает быть очень интересной. При использовании графологической методики можно выровнять колебания эмоционального фона и устойчивости у Хиллари, добавить немножечко самодисциплины, которой ей не хватает. Именно внутренней самодисциплины. У нее не критический уровень, но тем не менее с этим также можно работать. Касаемо Трампа, здесь можно ослабить тотальный контроль, добавив ритма и движения в письмо. Разумеется, кардинально мы поменять не сможем, но, тем не менее, результаты у нас будут. Также я поработала бы с его подписью, минимизировала бы количество углов и узостей. Вообще лучше всего, когда почерк и подпись находятся в едином стиле. Именно тогда не так разнятся наше внутреннее и внешнее «я». Итак, на ком же остановится выбор? Выборы действительно обещают быть интересными. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал.